Чего? А? Ждем ответа от Ксюши. Да и я что, на там на пей. картинке мы, мы обе? Не а не не, так... а, Нет, Ксю... Ксюша пока черная картинка. Ну, а, просто а, темный экран да. я слышу голос, и... Да, наверное, я она Сейчас перевернуть. Так, а без новых? Спорт. Сейчас у нас все получится. Ну, <смех> как интересно. <смех> Давайте Я сделаю так. Почему-то не проказывает. Мы Ой. тебя уже слышим. Да, ну да, давайте пока оно будет загружаться, а мы начнем разговаривать. Ну, не видно. Сейчас что-нибудь попробуем с этим сделать. Сегодня у нас впервые прямой эфир, ну, наверное, в формате интервью, потому что Накапливаются вопросы к Людмиле Осиповой. Я когда готовилась, когда я готовила вопросы перед сегодняшним эфиром, и они продолжают сыпаться и сыпаться, их становится все больше и больше. Возможно, я предполагаю, может быть, это будет даже серия прямых эфиров, потому что... Ну, ответвления появляются. И вроде бы все это, конечно, невозможно уместить в один эфир. Поэтому я заодно хочу сразу попросить наших зрителей, если будут возникать вопросы, присылайте нам, пожалуйста, в директ. Мы обязательно в следующий раз на них ответим. А сегодня эфир называется просто про меня, про Людмилу Осипову. И хотелось бы, наверное, начать с вопроса про то, что вот есть сегодняшний день. Здесь и сейчас. И может быть, может, имеет смысл оглянуться назад, потому что значительный путь пройден. Есть солидный опыт. Ну, это нельзя назвать, наверное, профессией, я не знаю. Ну, наверное, со своей стороны я могу сказать, что, наверное, можно тебя назвать мастером, высококлассным мастером. Как-то этот путь начинался, где-то, наверное, есть вот та начальная точка. И было бы очень интересно узнать, что это за точка. Может быть, уже придя в мир, ты понимала, чем ты хочешь заниматься и кем ты хочешь быть, или это было не совсем так? Ну, учитывая, что в детстве-то нам вообще кажется, что вот то, как мы себя понимаем, то, в общем, все такие и взрослые люди долго остаются в таком же состоянии, да, ну, вы знаете, каждый судит по себе, человек, который никогда не брал чужого, не может себе представить, что если у него что-то пропало, то это кто-то взял, он, скорее всего, будет думать, что потерялась, там еще как-то, ну, и в другую сторону, да, мы все судим по себе, поэтому <с Progressive> большой, достаточно много времени прошло, прежде чем, в принципе, я начала понимать, что какие-то вещи, которые я понимаю или чувствую или, или умею по каким-то причинам умеют не все и дальше пошел достаточно интересный процесс когда как бы, когда я вот сам себя позна... началось самопознание да вот в этом, в этом смысле что ну, классически кто я что я уже могу то есть вот было удивительно когда оказалось что Какие-то вещи, которые для меня совершенно естественны, они а, либо редки, либо считаются чем-то таким, знаете, ну вот самая элементарная вещь а, в психологии, а, есть такое понятие, как в создании наблюдателей, когда начинается работа с подсознанием а, для того, чтобы а, ситуации, когда человек проваливается а, эмоционально, да, вот бывает такое, что человек ну, в реакцию какую-то сильно вступает и он какое-то время м, ему сложно... А, осознавать, что и зачем он делает, нужно это делать или не нужно делать. идет вот реакция, реакция, когда отрабатывает, да, потом включается сознание, и появляются вопросы, а зачем я это делал, надо ли это было делать вообще, если не надо, то что надо было делать и так далее. Вот. А, а это не только, кстати, в психологии, это в, в частности, там, в буддизме, индуизме, это тоже понятие есть, называется внутренний наблюдатель. Вот, и а, считается, что это вот там круто, и что это формируется уже у, у такого приличного уровня, когда человек уже там достиг каких-то уровней. И вот когда я начала э, с этой темой работать, э, то вдруг я обнаружила, что в принципе всю свою сознательную, и ну, вообще всю свою жизнь, которую я себя помню, осознаю, да, вот, э, во мне был этот наблюдатель. Другой вопрос, что его можно обучать, тренировать, с ним ну, прикольно учиться взаимодействовать, там, э, это можно выстраивать. Э, но он у меня априори существовал, и дальше э, потребовалось э, еще какое-то время, чтобы понять что он действительно по каким-то причинам не у всех существует. Я подозреваю, что он включается время от времени у всех, а, но это вот э, некая моя личная статистика наблюдений, потому что, ну, я ж, а у тебя есть внутренний наблюдатель? когда давно он у тебя появился? Ну, то есть есть еще много других интересных вопросов, поэтому э, конкретно этот вопрос я задаю не так часто, и поэтому статистика не такая прям огромная. Ну, вот э, поэтому... Были какие-то вещи, которые, как оказалось, есть не у всех на старте, там, да? но они, безусловно, нарабатываются с разной степенью усилий и времени. Это нарабатывается, в частности, как и внутренний наблюдатель. Вот. И еще есть один момент, наверное, который раз уж мы так издалека начали, это то, что абсолютно всю жизнь это тоже относится к тому, когда я начала там, про себя что-то понимать, что я всегда чувствовала то, что называется «ведение свыше». И э, это было совершенно естественно, это было как, ну, опять то, что это есть не у всех, и что э, многие не то, что э, не чувствуют это видение, а даже не, ну, нет понятия, представления, э, что такое может быть, и что это есть добро э, и так далее. Там, да? И э, э, вот эта штука, которая, если говорить там о видении свыше, она, чем, чем больше понимание себя, чувствование себя наступает, тем проще доверять высшим силам. Помните анекдот, когда человек сорвался со скалы, висит над пропастью, внизу уходит голодный тигр, значит, подняться наверх он не может, сил бесконечно держаться за этот камень у него тоже нет, он кричит «Люди, люди, спасите, помогите!» Полная тишина, он опять «Помогите, спасите кто-нибудь!» И тут такой свыше, такой голос: Здравствуй! Боже, Боже, сп... это ты, да, это я. Боже, помоги, помоги! Веруешь ли ты в меня? Верую, веру! Только спаси! Но если веруешь, отпусти руку. Люди! Вот это вот, вот это вот довериться тому, что идет свыше, и умение различать то, что идет свыше или, или идет откуда-то еще, потому что есть такое понятие, как трансляция, есть такое понятие, как управление, хотелось бы мне это или нет, это достаточно реальная вещь, как показывает практика. Вот, поэтому это тоже такой же навык, как все остальные. А навык доверять себе, навык доверять высшим силам, он нарабатывается, но в какой-то степени он всегда присутствовал, присутствовал это ощущение присутствия в моей жизни чего-то большего, чем то, чем я себя осознаю? Да, простите за долгий ответ. А, ну хорошо, это то, что дано было в задачнике. Но я так понимаю, что была, видимо, какая-то сильная, я не ведущая, основная внутренняя потребность, которая, собственно, и привела тебя в сегодняшний день. Что это была за потребность? Ну это как, как сначала это воспринималось знаете такой э, э, э, в одной из структур, в которых я преподавала был опросник, когда человек там переходит со ступени на ступень там на продвинутую ступень, э, люди заполняли анкету. и в этой анкете был один проверочный вопрос смысл которого в этой анкете был для того, чтобы отсечь неадекватно. Вот, вопрос звучал следующим образом. Что бы вы хотели поменять во Вселенной? И, ну, люди что-то должны были написать. Так вот, правильным ответом, то есть допуском к этой высшей ступени был ответ, что Вселенная гармонична и менять не ничего не надо. Вот. Ну, в общем, настоящих буйных мало, вот и нету ложаков, потому что, даже зная правильный ответ, даже будучи уже преподавателем, я понимал, что не то, что я там правила вселенной, там по мироздание собираюсь менять, вот это как раз действительно, мне не кажется, полезным занятие. Но то, как мы живем, в, живем, в чем мы живем, кто мы есть, куда мы идем, а, вот это вот, это, а, когда я для себя сформулировала вообще основную миссию своей жизни, ну, это такой был нормальный тренинговый процесс, да, то есть на одном из а, тренингов а, была такая задача поставлена, я ее решала, вот. И а, трудность была в том, что вот это внутреннее ощущение, потребность внутренняя, да, там, даже миссия ⁇ это прежде всего энергия, это внутреннее состояние. Ее действительно трудно описать словами, точно описать. Но это имеет смысл делать, большой смысл имеет это, это делать. Вот. И в общем, вот был такой процесс, я в это вкладывалась. И когда мне получилось сформулировать вот это свое горячее желание там, сделать мир лучше, да вот, то, пожалуй, я вот могу какую-то отсечку сделать, что с этого момента качественно изменилась моя деятельность, то, что я делала, результативность изменилась. Из вот этого, ну, такого вот, я не знаю, счастья для всех, там, да, какой-то потребности, чтобы люди были здоровы, чтобы а, у них была возможность там, делать и жить достойно, а, там, любить, развиваться, созидать. А, всегда было очень интересно, а что мешает. Да? И, и, собственно говоря, этим я, в общем, наверное, всю жизнь занимаюсь, вот, вот этими вещами. Что мешает, что делать, чтобы перестала мешать, чтобы человек пошел по своему пути уже, в общем, комфортно. А, вот, и а, вот эта миссия, когда она была оформлена для меня, а, я просто, а, вот это то же самое в бизнесе касается, такой же, вот когда миссия оформляется, да, а, я просто для себя сформулировал четкую конкретную задачу, фактически конкретизировал это в то, что а, я буду этим заниматься там с деньгами, без денег, с миллионами или с единицами, или с десятками. А, вот столько, сколько я могу, сколько мне будет дастся, я буду делать, и а, это, м, ну, знаете, я не готова, а, если кто ждет, что сейчас я скажу, что у меня там написано в миссии, нет, не скажу, <laughs> простите, пожалуйста, это такая скровенная для меня вещь, вот, а, но а, это можно сформулировать, как вот такое выведение людей на свет, света много, он есть, не надо его искать, он везде есть, но, а, Достаточно много есть механизмов, которые э, служат тому, чтобы погрузить человека в сумерки. В сумерки или даже в мрак, там, да, там, э, перетянуть на темную сторону силы. И вот это вот э, быть такой, я не знаю, там, указателем у дороги с хорошо читаемым указателем для того, чтобы человек понимал, где свет, где добро, где счастье, как туда пройти. Не я знаю, let's go, my people go, да, а, а просто вот я туда ходила, я точно знаю, там есть этот свет, там есть это добро, вот ты идешь сам, но я готова тебе показать вот то, что я знаю, то, что я умею. Вот. Поэтому, наверное, с момента вот этой формулировки э, пошел такой уже процесс лично мой. Не когда идет набор вот, э, э, там, от наставников из книжек, там, из тренингов, какие-то упражнения, какие-то там концепции, понимания, а именно э, когда я начала делать свое дело, вот, когда я пошла по своему пути, ну, я не знаю, пафосно звучит, там, служение, там, да, вот этого самого, это служение, говорю, можно в моем случае вот такой картинкой, да, визуализировать указатель у дороги, вот. хороший указатель у дороги, знаете, когда вы едете, едете, до да, 200 километров нет ни одного указателя, никакого, да, и вдруг хорошо читаемый издалека, внятный указатель, сколько куда поворачивать, какие населенные пункты, это, в общем, может, может быть очень полезно. Mm -hmm. Благодарю. Это здорово. Все-таки хочется чуть больше про путь узнать. <смех> ну, вот да. <смех> ну, понимаешь, ты же, ты, же, ты же понимаешь, что это такая штука, которая, я не знаю, там взять того же Оша там, Раджниш, да, там, или там, Кришнамурти, Ягананда. Ну, вот это первое, просто что приходит в голову, ну, просто люди больше говорили про путь, чем многие другие. Это тама, и тама, и тома там. Да, но у меня есть конкретный вот ракурс, под которым хотелось бы спросить. Ну вот указателю дороги. Можно ли сразу, например, встать этим указателем? Ну, есть все данные для этого, и уже готовый указатель, вот он. Или этому нужно учиться? Но впоследствии... Понимаешь, можно сразу вторую часть вопроса? впоследствии, видимо, ну про ученичество же интересно, да? но есть вот этот еще момент перехода из ученика в наставники. Вот здесь еще тоже очень интересный какой-то поворот. Ну, давай пошагово, чтобы у нас сейчас такой каши, потому что ты взяла сразу такую тему, которая ну, реально необъятная, да? и чтобы вообще в этом был смысл, как-то все это практический смысл был в нашем разговоре. Вот, почему я там вспомнила уважаемый товарищи, потому что если бы можно было сказать одной фразы там, да, и успокоиться, они б, наверное, это сделали. Ну, в общем, ни, ни у кого не удалось. Вот ты, когда задала вопрос, а можно сразу стать указателем у дороги? У какой дороги? Где? Если ты еще сама не понимаешь, где ты, да, у тебя есть все, например, потенциал, он весь есть. Но ты даже пока не то, что не идешь по пути, ты, может быть, даже не очень понимаешь, где ты находишься. Потому что, когда человек вообще начинает осознавать, разбираться, то оказывается, что многие вещи вообще не такие, как казались, да? Вот. И сначала вот это «Остановись, определить действия, нужно определиться». И давай про ученичество. Вот. Да в принципе если мы посмотрим на ребенка там то что мы говорим живой божественной душой да он, он пришел с ним все в порядке он помнит кто он помнит зачем он пришел у него там потенциал при себе там, да ну да понятно что есть там рудом не очень хороший этот самый доктор какая то потеря энергопотенциала где то могла быть но скорее всего в общем и в целом его достаточно для того чтобы ребенок был на вот этом вертикальном прямом канале, с высшим я, все чувствовал, понимал, что он, зачем он, кто его родители, почему они такие, для чего это все устроено, и э, много полномочий, много власти управлять реальностью у ребенка. Вот поэтому. Э, а что потом происходит? А потом происходят э, те же самые детские сады школы, э, где э, идет э, постоянная методичная, регулярная блокировка. и какое-то отрезание кусков энергопотенциала, да, вот когда вот этот огромный поток сияющее там поле ребенка, да, оно превращается в общем иногда, ну не буду некрасивой картинки рисовать, ну в общем сильно сужается, давайте культурно скажем, вот и поэтому мы наблюдаем такую картину, когда ребенок в детстве просто был, ну в общем, ну гений, все понимал, все чувствовал знал, зачем живет, куда ему идти, ему никто не нужен был, вообще просто он все понимал, он умел учиться в жизни, все хорошо, а потом там вот в этот вот волшебный пубертат, да, который сейчас называют, вот в этот волшебный период, вдруг падение каких-то вот этих вот высоковибрационов, как обрезание, как забывает человек, да, Забывает себя, забывает, зачем пришел, забывает кто. Это, кстати, очень интересно посмотреть тему, почему именно в этот период это же не естественная вещь-то. Ну, нет, мы можем это все накидать. Я просто задаю вопрос: может быть, кому-то интересно, будет подумать самому, почему вот сейчас, вот, ну уже какое-то время мы наблюдаем, когда вот это половое созревание. Так сильно уже к половому созреванию идет а, сужение потока энергетического, а, связи с высшим, а, а, чувствование жизни. А вот в этот период многие ну, буквально идут в, начинают идти в другую сторону, просто от самого себя. А, и а, фактически, когда человек возвращается к потребности вот этого самого пути, очень часто обнаруживается, что уже идет дезориентация. Но вот вы ехали, ехали себя по трассе, как само собой разумеющиеся. Вдруг что-то там вас отвлекло, поехали вы куда-то в сторону. А там, еще пустыня, прерия, там проехали хрен знает сколько километров. А, без указателей, а, без населенных пунктов, ничего вокруг нет, ничего не понятно. И дальше раз, ну, перестало быть интересно. Сначала было интересно съехать дороги, да, человек как дурак, как все, прус по, по магистрали. Ну, та же. А потом вдруг, опа, и вообще непонятно, зачем я здесь, еды нет, интереса какого-то нет, какого-то особого развития тоже нет, но пустыня и пустыня там, да. И вот когда возникает потребность, что я помню, да, что можно-то ехать по пути, этот путь может иметь смысл, то есть пункт конечного назначения, от этого пункта следующий пункт, вот то очень, ну, наступает вот этот период, когда нужно возвращаться, искать ту потерянную дорогу, ту трассу, с которой когда-то съехал. И э, поэтому э, мои наставники в свое время мне говорили, что э, три лета нужно только учиться, чтобы научи, у, научиться, чтобы э, учиться, чтобы стать учеником. Вот э, ученик – это человек, который встал ногами на свой путь. Но поскольку у него, ну, может быть, атрофировались мышцы, там, да, двигаться по магистрали, может быть, он, он забыл, он потерял навыки, он, э, вы знаете, да, что не тренируется, оно деградирует. Только то, что мы постоянно тренируем, оно у нас нарабатывается и развивается. Поэтому, а, если человек привык ходить по буеракам, ну, ну из-за того, что сошел с дороги там, да, и это очень хорошо, этот образ мне нравится, как у Сергея Алексеева в цикле «Сокровища Валькирии», кто не читал, очень рекомендую. Вот у него там есть замечательный термин а, а, «повинуюсь року» да, и «изроченный человек». И... А, там отношение к людям, живущим там в, в социальном мире, если помните, кто читал, очень такое, ну не то, что пренебрежительное, но это вот э, отношение как к людям, потерявшим путь и практически лишенным, на возможность, лишенным возврата, возможности возврата на этот путь. И для тех, кто находится на пути, это является даже не... Какой-то ну, проблемы, что ли, какой-то серьезной ущербностью, и, и тем, что с этим мало что можно сделать. А, вот. И это действительно так. И а, надо смотреть просто на всю систему образования, обучения, там, воспитания, которое очень сильно во многом, во многом, не все, конечно, а, но часто бывает заточена на то, чтобы человек сошелся со своего пути и э, забыл, где он есть, и вообще забыл, что он вообще бывает. Вот, э, друг, вот твоя жизнь, развлекайся, зарабатывай бабки, конкурируй там, за еду, за деньги, за статусы, там, за лайки, там, за девушек, за юношей, давай вперед И э, поэтому мы видим такую штуку, когда, э, например, сейчас есть категория ребят молодых достаточно, которые быстро заработали много денег, и вдруг обнаружили, что это ничего обсать, То есть как бы, вот они думали, сейчас я заработаю деньги, и все, я вот, вот это мой путь. Опа, заработал, депрессия, нежелание, нежелание все бросить, вообще никого не видеть, ощущение пустоты, бессмысленности происходящего. И потом они бегут в какие-нибудь Таиланды, Мальдивы, там какие-нибудь, там куда-нибудь, там в прерии, в горы. Почему? Потому что вдруг оказывается, что это была иллюзия, да? и дальше они бегут в следующую иллюзию, там и в добрый час рано или поздно у них есть шанс выйти на этот путь. Вопрос, сколько уйдет времени. Поэтому, что касается ученичества-наставничества, что такое вообще наставник? Вот это вот указатель у дороги, понимаешь, человек должен уже стоять на дороге. Когда наставник, вот уходит наставник, человек, который не, не, не, не на своем пути, а вообще где-то в прериях, ему это не интересно, что чего ты чего-то, куда ты мне показываешь, зачем ты, я куда хочу, туда иду. А, поэтому а, вот ты просто такой, а, такой объемный вопрос задала, понимаешь, что тут вообще тут не про Людмила а вообще про какие-то элементарные а, вещи, которые а, не очень, не очень а, широко рассказываются сейчас, по очень, кстати, простой причине в том числе. Институт наставничества, институт ученичества, например, не только в дореволюционной России, но и в, Советской, в Советском Союзе был восстановлен. То есть, когда прошла революция, институт наставничества был очень сильно разрушен. Потом опомнились, потому что без этого не происходит выращивание смены людей, которые бы... Реально обладали нужным уровнем компетенции, управленческих, там созидательных э -э, и так далее. То есть, вот тот самый строитель коммунизма, у которого там и тело, и разум, и душа, и дух, все в порядке, это что же тоже у нас была система воспитаний, там, октября, это пионеры, комсомольцы, это все тоже, это некий путь, он немножко был искусственный, да, то есть, как бы он такой, может быть, не всем подходил, но это была тоже форма наставничества. Uh, и поэтому не зря мы живем уже, сколько там, 30 лет в государстве запрещенной идеологии, в этой запрещенной идеологии, как таковое наставничество тоже запрещено. Посмотрите, в той или иной форме учителя были наставниками, uh, в наше время преподаватели были наставниками. Uh, uh, когда выходили на работу, были люди, вот ну, да, как, ну, многим везло, надо сказать, многим. Когда ну, кто-то... Начинал как бы ну, поддерживать, обучать человека не тому, что в институте учили, а тому, что как на самом деле жизнь устроена. Так вот, наставничество крайне неблагодарная штука, потому что ответственности не то, что много, ее совершенно беспредельно много, а плюшек мало, плюшки, что называется, никто не гарантировал, что они вообще будут. Вот, ни, ни, никто не гарантирует, что будет какая-то благодарность, что, что не будет предательства, что не будет китка, что, ну, то есть, вот вообще ноль гарантий, ноль каких-то вот этих вот, что, ну, что, например, на пути наставничества там можно будет прокормить. Кстати, вот там, где я видела, восточные, азиатские, азиатские республики Советского Союза, бывшие, бывшие республики, да, вот, в них это очень сохранилось, очень сохранилось, в отличие от России, Украины, вот, там, наверное, Белоруссии, Казахстана, этого, этого сильно мало, это днем с огнем, это вообще как будто из, из понятийного такого немножко восприятия вообще ушло, что такое ученичество и что такое наставничество вообще, зачем это нужно, и поэтому часто слово, это, знаете, как воспринимается, вот, ты спрашиваешь, да, но подразумевает, что, например, я позиционирую себя как наставник. Друзья мои, это такая история, когда ни в коем случае не претендую на наставничество кого, -то, кого, кого бы то ни было, вот ровно по той причине, по которой я говорю, что вообще наставник берет практически всю ответственность за действия, поступки своего ученика. У нас это сохранилось в старчестве, в отшельничестве, вот этот принцип, то есть в православии. Ну, вопрос, насколько это сейчас, сколько, сколько этого есть, наверняка есть старцы, у которых есть ученики, которые эти принципы а, проводят. А в восточных республиках, там Узбекистан, а, там, Таджикистан, вот а, туда. Вот, там уважение к наставнику, то есть если кто-то чему-то научил, как было вообще там, допустим, в дореволюционные времена, если, в принципе, кто-то кому-то, чего-то научил, это пожизненное уважение, благодарность этому человеку. Человек, который чему-то научился, он может после этого научиться у многих еще людей перерасти намного голов своего наставника, но останется ему благодарен. Вот э, часть моей жизни посвящена, была такой большой кусок жизни, когда были и поездки по святым местам, как раз вот в частности Узбекистан, и это э, мавзолеи, э, ну вот, наверное, яркий пример, да, усыпальница Амир Тимура э, в Самарканде, э, Гуры Мир, он похоронен у подножий, у ног, э, у ног своего наставника. И там его сын, который был его учеником, он похоронен у ног своего отца, потому что отец был наставником. И вот эта цепочка, а еще тоже, наверное, оттуда, потому что, еще раз повторю, там это сохранилось больше. Это под Бухарой есть один из величайших суфийских мастеров, захоронен в Банди. Этот орден суфийский, один из самых таких влиятельных и крупных, и богатых, успешных орденов, вот, которые практикуют внутренний зикр, это внутреннее поминя... поминание Всевышнего, практика, наполнение да, божественной энергии, если вот без каких-то религиозных терминов про это говорить. Так вот, кто ездил со мной в паломничество, не дадут соврать, в обязательном порядке Ну, кто-то может быть не знает но вообще кто знает и понимает в обязательном порядке по его завещанию если у кого-то возникает желание посетить могилу на Гжбанде, то сначала нужно ехать к его наставнику и поклониться помолиться у могила наставника до да, проявить уважение потом нужно идти э, к могиле его матери, потому что он похоронен как бы он у ног рядом со своей матерью недалеко вот. и выразить ей почтение уважения и только потом, как он говорил, если у вас останутся силы э, да, то тогда вы можете э, дойти, добраться до меня и э, э, побыть проявить уже уважение ко мне. А вот, это, вот это такая тема, которая, хотя, хотя наставник Нагжбанди не очень известен, скорее всего, он бы не был известен, если бы не Нагжбанди. То есть, и тем не менее, и тем не менее, выполняя завет, сначала выражают уважение к наставнику, потом матери, только потом к нему. Вот это ученичество, то есть он стал мастером, он стал мастером выше э, тех, у кого он учился. И тем не менее, он сохранил вот это уважение, благодарность тем, кто помог ему пройти по этому пути. Да, это вообще, если вот э, с картинкой вот этого указателя у дороги, да, то это же вообще такая странная история, то есть когда человек прошел куда-то далеко-далеко, и тем не менее он возвращается, куда-то помнит, или как-то вот эта табличка указателя у дороги, да, у него занимает какое-то почетное место, хотя, в принципе, она ему не нужна. А, и вот это вот, понимаете, сейчас а, на наше современное мышление, если это переложить, как только кто-то или что-то перестает быть полезным, дружба, уважение, ученичество а, прекращается немедленно. И а, та, та философия, то, то что как бы, как бы мы сейчас называем либерализмом, да, то есть это а, что-то такое, это... А, Либерте, если я правильно ударение говорю, да, то есть это, это свобода, свобода от всего, свобода от обязательств, свобода от уважения, свобода от других людей, от чьих-то мнений, а, а свобода от благодарности, вот это вот, вот это она, оно, оно ведет к тому, что, нас пытаются, правильно сказать, вести к тому, чтобы... Вот то, чем, например, я пытаюсь заниматься, добрый час занимаюсь, да, правильнее сказать, было бы вообще никому не нужно. Просто вообще никому не нужно. Женщина говорит какие-то странные речи, какие-то пути, какие-то наставничество, какие-то ученики. Зачем это мне все? Сколько можно на этом бабок поднять? Нисколько, я еще могу и потерять. До свидания. Да, вот, я поэтому и спрашиваю, потому что, с одной стороны, да, это эффект про тебя, с другой стороны, у тебя есть некий опыт, который очень интересный и полезно, я, я подозреваю, там многим людям может оказаться. И поэтому я хотела бы спросить а в каком случае человеку имеет смысл искать наставника? Поскольку у тебя есть опыт и ученичества, и наставничества, и через это это может быть очень полезно. В каком случае человеку искать наставника? Ну, смотри, в твоем вопросе есть ответ, потому что для большинства людей, я это уже сейчас только что сказала, в принципе, эта тема неинтересна. Ну, как для большинства? Я не буду оценивать большинство, не большинство, для многих. Это вообще не актуально, еще раз, да, если из этого нельзя извлечь выгоду, то есть, так, чем мне это может быть полезно, я не знаю, там, так, что, я могу деньги, решить какие-то свои вопросы, открыть какие-то пути, там, какого-то нужного человека, там, заключить какую-то сделку, найти работу, да, нет, вот, да, Игорь, ну, да, ты все это делать можешь, только не в плане использования меня золотой рыбки, которая хвостиком помахала, там ты мне денежку заплатил, тебе хвостиком помахала, ты получил. Это не ко мне. Да? Я могу э -э, обучить вот это вот, да, и вот туда идешь, вот там вот это будет, там, да? там это есть. Какие вот э -э -э, указатели, на котором четкая инструкция прохождения по пути. Вот. А это что, это муторно? А муторно почему? Потому что надо разбираться с собой причем с тем собой, который, возможно, не идеален, возможно, соглашался на какие-то разрушительные вещи, скорее всего, да, потому что... Поэтому, в принципе, в твоем вопросе я вижу уже ответ. Это нужно тем, кого, в принципе, в голове возникают такие мысли, кто начинает искать, там, читать книжки, смотреть разные прямые эфиры, разных, там, политологов, эзотериков, целителей, ясновидцев, предсказателей, у нас, благо, сейчас на вкус и цвет огромный выбор, вот, и кто пытается искать пути, вот, я, поскольку я всем этим когда-то занималась, ну, там, Ютуба всяких не было, там, да, все было проще, но книжки, люди, там, какие-то интересные места, все это, и, я помню момент, когда стало понятно, что вот так можно всю жизнь. Вот прочитала книжку, а там такая, значит так, друзья, сейчас я расскажу, как все устроено. Да? Вот, значит, была первая цивилизация, это были такие вообще люди вот из, из облака, это было там, это вот была первая цивилизация, а потом была другая, потом были лимурийцы, а потом были Атланты, а потом вот, а, -а, а Земля сначала была вот такой, а потом у нас стала такой, а сейчас у нас вот такая земля, сейчас у нас пятая раса на земле, а вот сейчас вот мы должны уступить место шестой расе. и так да, ну, вот здорово там, все, мне вся все готовые ответы дали. Сколько-то времени в этом я находилась, потом понятно, что а мне-то это ничего не дает. Потом, а извините, а откуда все, ну, на чем основываются все эти концепции, с чего вы это взяли? Приходит следующий человек, говорит: ребята, вообще, понимаете, мы живем на бублике. А, а, значит, а, да, наш мир вообще совершенно другой. А, я не знаю, там нас создали всех из пробирки, а, и вообще нас тут засели только в 1953 лете, а до этого нас не было. Хорошо, очень интересно, очень интересно. А что дальше? И вот, когда что дальше, а что, а, а какой путь, а, как, а кто, кто, предл... как, где, кто мне предлагает, где проход есть? И я такая внутри себя сказала, так, все, концепции дохрена. Понимаете, у, у меня, ну, штуки три, как концепции, которые вот э, просто оригинальные э, в загашнике есть, я не вижу смысла ими делиться от слова совсем по очень простой причине. Это мои концепции. Это мои концепции, я знаю, зачем мне нужны, откуда они взялись, для чего я их и как использую. Вот. И а, а, одна из таких м, грустных для меня вещей, это когда человек чью-то концепцию, чью что-то готовое да, берет, поднимает на знамя и с этим, и с этим знаменем начинает размахивать. А ты уверен, что это знамя тебе там куда-то приведет, что оно твое, что это добро. Если у тебя достаточно навыков, умений, возможностей разобраться с тем, что это истинная ли это концепция, полезна ли это для тебя концепция? Куда ты придешь, придешь ли ты куда-нибудь в конце концов? Вот. И вот это, в этом можно играться очень долго. И вот когда человек понимает, что хватит, вот, хватит в этой играть, потому что это бесконечно. Вот, сегодня я там а, занимаюсь уринотерапией, а, завтра я выращиваю грудь морковь, с помощью морковки. Послезавтра, значит, а, а, я там, а, у меня чин чинелинг там с высшими силами, после, послезавтра там, я не знаю, там еще кто-то, Архангел-Гаврил ко мне приходит. Потом, ну, то есть а, хорошо, а куда ты идешь, ты в результате. Ну, лебедь рак и щука, да никуда, скорее всего. Это в лучшем случае стояние на месте, если это там вообще не, не, не растаскивание в разные стороны. Поэтому, когда я задала себе вопрос, вообще, что, что, вот, во что имеет смысл складываться, что я ищу, И я поняла, что я ищу а, то, что называется, ну вот истина, суть, да, там, где есть проход, там, где есть развитие, там, где, вот, по где а, есть первоисточник. А чем отличается первоисточник от вторичных, третичных знаний? А, вы меня простите, конечно, да, а, но... А... Можно сравнить с едой. А, вот эти готовые концепции – это еда. То есть кто-то нашел, предположим, источник знаний, он его там вкусил, насладился, получил какие-то свои результаты, дальше написал книжку, создал школу, подчеркнуть правильное, да, и дальше он это продает. Это может быть все очень здорово, очень классно, но дело в том, что это вот вы будете есть то, что кто-то перед вами уже ел. Детский-детский такой, я не буду рассказывать, потому что очень детский анекдот такой был про столовую, когда там, да, что там, что это, что это уже несколько раз ели. Вот. А, но это удобно, это удобно, потому что это уже там оформлено в каком-то конкретном виде, но это ничего не дает ничего не дает Без труда не выловишь рыбку из пруда. Вот. А, а вот эти истинные знания, истотные знания, они... В готовом виде не даются. Да, в результате вы можете, понимаете, может такое быть, что вот вы там добрались до какого-то там состояния, вот этого, до источника, вы добрались такие, о, в чем же это откровение такие? Бог есть любовь, ребята, я понял, Бог есть любовь. Вот, для всех окружающих это все, вы, вы выдали уже, для них это вторичный продукт. То есть для них это уже не полезно. И вот я сейчас сказала, ну что это звучит? Но ну, это э, такая банальщина. Но для того человека, который вот этот источник вкусил, он в какой-то момент увидел, как устроен мир, он почувствовал, ради чего он живет, и вдруг оказывается, что любовь, вот он, он, это, он это ощутил, осознал, а потом нашему разуму это все надо оформить. Он говорит, главное это любовь. Все. Для него катарсис состоялся, да, проход развитие, раскрытие состоялся, окружающие, которые пытаются. Они видят, что поперло человека, да, они пытаются взять этот источник, он не берется, не берется, потому что они хотят получить не к источнику дойти, он же потрудился, прежде чем до него добраться. Во всех сказках волшебные источники, там живой и мертвой водой, не хрен знают, где заныкано, там надо подвиги совершать, опять с бабой-ягой общаться там, и так далее. А тут вышел такой Иван Царевич, говорит, ребята, Бог есть любовь. Такие, Бог есть любовь, Бог есть любовь, Бог есть любовь, что-то не работает, ничего не меняется. Слова правильные, а ничего не происходит. Говоришь, ну понимаешь, какое дело? Вот тот, кто это сказал, он на пути, у него это по-другому работает, а ты немножко не на пути. Иначе, и все, это уже непонятно. Это уже раз, клин. Поэтому а, вот когда человек в принципе добирается до таких вот концептуальных пониманий, когда, ну, просто опыт говорю сейчас, да, когда некое количество тупиков накопилось, он понимает, что да, это охрененная концепция, просто охрененная. Я даже по ней сколько-то времени шел, потом понятно, что дальше-то для меня пути там нет, надо что-то другое. Вот. и здесь еще что важно, что можно и разными концепциями ути, идти, но желательно, чтобы следующая она была все-таки и предыдущей, а не просто в другую сторону. Я верил, что Земля круглая, а потом передумал, стал думать, что она плоская, а потом передумала, стал думать, что она квадратная, а потом чешеобразная, а потом там, не знаю полая там, или еще какая-то а вот это вот, когда на таком то есть это же все один и тот же концептуальный уровень круглая плоская квадратная треугольная там, да, там, э, э, э, движение не происходит то есть через понимание формы земли если я так почему я отказался от круглой земли а, потому что не все факты это подтверждают а почему я от плоской Земли ушел? Я по, что-то понял про Землю, в принципе, разбирая концепцию плоской, круглой Земли. Это меня развило, это развило мое общее понимание мироустройства, ощущение себя и внутреннее развлечение вот этого истина-неистина. А, да, то есть моя компетенция повысилась. Тогда изучение форм Земли, оно имеет смысл. А если просто мне просто попал с новой или на Ютубе более красочное видео выложили с тем, что земля параллелепипед, да, и меня там штырило от этого, то это, друзья мои, такая, это к пути не имеет никакого отношения, это просто э, некоторая такая э, привычка потреблять какой-то новый контент, то есть это абсолютно потребительская позиция, а чтобы мне еще вкусненького скушать, тортик уже кушал, мороженку кушал, ну давайте скушаем гриб-фруктик. Вот. Не знаю, ответила ли я. Ну, в общем, как-то у нас сегодня широко-широко. Какое-то, да, широко, да, вот... да какое-то количество вопросов. Ты вот задашь один вопрос, а ты на три следующих отвечаешь, отвечая на этот. Но у меня другой вопрос возник, пока ты сейчас рассказывала. Ну, вообще, есть же такое представление, широко довольно распространенное, про то, что ну, человек, который хочет помогать людям, он, по идее, себе ничего не должен хотеть. И много чего сейчас ты говорила про то, что э, ну, есть потребность да, там, помочь человеку пройти по своему пути, там много раз по-разному дала уже ответ на вопрос, а чем, собственно, ты занимаешься, зачем можно, например, к тебе обращаться. И говоря о том, что себе ничего, я не говорю о деньгах. Да, ну вроде бы все вот так вот отдать. Этому, наверное, это наивный вопрос, но почему-то вот очень хочется, чтобы ты ответила на него. А, а, а, а тебе что? Вот ты, ну, вот ты помогаешь, значит, помогаешь пройти значит, по пути. Давай так, что такое все отдать? Я вот ничего такого не говорю, что я да, все да, отдаю. Я, я говорю как раз о том, что как будто такая концепция, она есть, она существует, она широко распространена. Ну, там, ну, может быть, она. Я не спорю с тем, что она может быть искаженной. Ну, тогда давай попечалимся минутку на тему того, что она широко распространена, потому что а, вот. Когда предлагается два варианта, то есть либо брать, либо отдавать, да, это ничего другого, кроме манипуляции, это, это искусственная вилка управления человеком, это две сосны, между которыми человек предлагает бегать там, да, а вот это я тварь дрожащая или права имею или, значит, если я не хочу быть тупым потребителем, то я должен быть, значит, охрененным созидателем, который все отдает Это также такая же точно вилка, это точно mm -hmm. такая же неработающая ерунда, вернее, она, конечно, работающая, но не для человека. Она работает, ну, вот там для, не знаю, там матрицы, некой системы, да, которая просто-напросто таким образом, или, или каких-то выгодоприобретателей вокруг такого человека, то есть люди, которые видят только вот эти две возможности, да, или я буду забирать, или, или, значит, заберут у меня, например, да? почему я забираю, потому что иначе у меня заберут, вот, или наоборот, я буду лучше сам отдавать, да, когда, может быть, мне что-то дадут, и то, и другое, однобоко, ну, и вот я сейчас руками размахиваю, делаю это достаточно сознательно, потому что вот у нас есть руки, и вот если говорить по энергии, да, то правая рука – это дающая рука, а левая рука – это берущая рука. Вот понимаете, полноценный человек обладает двумя руками, так задумано, так вот вот так вот мы вот так вот мы устроены. А неполноценный, если брать там человека только одна рука, да, но это в общем инвалидность. То есть какая разница, какой руки не хватает? И тот и другой человек будет считаться инвалидом. Нет ли у него левой руки, он умеет только давать, да? Это это некоторая ограниченность в возможностях. Или человек может только брать, ему нечем нечем отдавать. Это точно такая же инвалидность, поэтому э, это э, ущербная концепция, абсолютно точно говорю. Я надеюсь на примере рук, это сейчас было очень показательно, да. вот, потому что фишка в том, чтобы отдавать, надо, чтобы что-то было, что дать, потому что если все время отдавать, оно же откуда-то должно браться, и э, человек, вот, представьте себе, что вот представь себе, что у тебя пустой холодильник, и вдруг я к тебе в гости пришла. Ну, вообще пусто в доме, там, да, я не знаю, там, ну, мука там, может быть, какая-нибудь позапрошла прошла летняя. И все, как ты себя будешь чувствовать? Будет ли тебе хотеться меня там накормить, напоить и разносонными там как-то предложить? Вот что с тобой будет происходить? Вот внезапно нагрянула, а у тебя ну... ничего нет. Ну да, понятно, да. Я расстроюсь, что ты пришла сильно причем ты сама по себе может быть очень хлебосольным человеком но скорее всего эмоции которые у тебя будут если вдруг особенно тебе важно накормить гости да, вряд ли будут сильно положительные ты будешь переживать. Будешь искать какие-то способы, как-то, значит, ну, хотя бы там чай какой-то, хотя бы что-то там подать. Вот, поэтому для того, чтобы кого-то накормить, то есть что-то дать, это должно быть в загашнике. А если это отдается постоянно, значит, это упирается в то, что это возможно только при условии, что человек, который отдает, он еще быстрее набирает, чем он отдает. этого. Вот он набирает. Я да, спрашиваю, за счет чего, где, как это происходит? А, а, ну где, ну где, ну все у нас очень просто, понимаешь? То есть э, э, я как сосуд наполняюсь для того, чтобы наполняться. Это э, есть запросы развития, э, там, да, то же самое, следование потоку, то с чего мы начали. Да, и параллельно есть передача, это, отдача того, что я уже готова передать. Вот, И это вот цепочка. Когда-то один из моих главных наставников жизни проговорил такие слова. Я сейчас их повторю, потому что, ну, во-первых, я сейчас и Дани, ему тоже уважение передаю и готова подписаться под каждому слово. Он рассказывал, что когда я был молодым и только начинал обучаться, впереди было очень, очень много было людей, которые больше меня знали, понимали, которые дольше меня находились на пути, вот, и я был так, чувствовал себя таким вот мальчишкой, который вот бредут такие, а впереди шли седые старцы там, да, вот первой там в этой цепочке наставнической, и мне все хотелось их обогнать, что они медленно идут, и что вот, вот так они, и вот как же я так, что так так сзади, так, так, да, и вот, ну, вот все тыркался, тыркался, шел, шел, шел, потом потихонечку раз, уже за спиной кто-то идет, там, а потом их еще больше, потом вдруг оказалось, что тех, кто идет впереди, их стало сильно меньше, чем тех, кто идет сзади. А потом, говорит, я дожил до состояния, когда те, кто остались впереди, остался так, появилось такое говорит, чувство, что только чтобы они подольше впереди шли. Вот если вначале очень хотел всех разогнать и выскочить, обогнать всех и вперед, то он говорит, я поймал себя, у меня уже за спиной огромное толпа учеников и я поймался на том, что вот эти вот оставшиеся впереди мастера, пожалуйста, идите подольше, потому что начало появляться ощущение, что наступит такой момент, когда я в этой цепочке стану первым. И это абсолютно то, что когда-то, когда он был последним, казалось манной небесной там, да, там. Вот вдруг оказалось, что настолько любовь и благодарность тем, кто еще остался, чтобы они, чтобы они продолжали идти. Не потому, что у них такая гиперпотребность, а потому что просто другие, другое ощущение жизни себя абсолютно в этот момент наступает. Вот, у нас сейчас закончится час. Давайте прервемся, и там, я не знаю, имеет ли смысл нам продолжать сегодня, или просто продолжим в следующий раз, потому что, ну, вот как-то не вот старик закинул сегодня с широкими ячейками. Да, и, и вот да, ячеек там еще столько же, сто раз по столько же. Ну, может быть, и действительно нам стоит остановиться и продолжить в следующий раз. Да, ну, в общем, если кто кто смотрел, слушал, пишите вопросы, что вам навеяло, что вам важно. Вот, и давай просто в следующий раз продолжим. Может быть, там два-три раза сделаем, субботы вот такими вот. Да, да, да. Один раз в тему, чтобы... Да, да, да, да, да. Может быть, и камера заработает к следующей субботе. <сOR> <сOR> да, Хорошо. Добрый да, день. благодарю. Это очень, очень ценная и прям вот личная моя благодарность. В добрый час. Всем счастья. Всего хорошего.